Всем привет! Асаляму Ас алейкум! Сегодня 20 декабря. Начинаем обзор карты боевых действий в Сирии. Обзор за два дня. Перед обзором хотелось бы сказать огромное спасибо за рекламу видео обзоров и карты Military Maps мистеру Андрею Илларионову и товарищу Марату Мусину. И несколько хотелось бы им дать комментариев мистеру илларионову хотелось бы сказать что если он использует мои обзоры в своих доказательствах то пусть пересмотрит побольше обзоров а лучше всего все пусть посмотрит мои обзоры и я думаю для фаната моих обзоров это будет не в напряг он с легкостью это сделает. Я не буду говорить, какой именно обзор нужно посмотреть. Но пусть посмотрит и найдет именно те обзоры, в которых я уточняю ситуацию по линии разграничения в провинции Латакия, в частности, и по выставлению меток на карту. Я делал такие обзоры с такими пояснениями. И второе это то, что... Администраторы карты тоже подтвердят мои слова, что место крушения самолета, сбитого турецкими ВВС, никогда на карте не было привязано точно к местности. Это было сделано в силу определенных причин, возможностей, а вернее невозможностей это сделать. И то есть было просто сказано, что... Самолет рухнул в Туркменских горах, это огромная территория, вот здесь, в провинции Латакия. И было примерно определено место крушения самолета. Товарищу Марату Мусину тоже бы хотелось посоветовать посмотреть побольше моих обзоров. Я думаю, это поможет ему точно определить, на какую же именно разведку я работаю. Я вообще не понимаю, как мои видеообзоры затесались в их спор между собой в их разборку ну да ладно спасибо им еще раз за рекламу и в преддверии праздника и специально для Марата Мусина хочу сделать подарок сдать ему еще моих поддельников по развед деятельности и формированию общественного мнения и вот э, посмотреть вот такое вот видео. Еще раз спасибо им большое за рекламу моих видеообзоров и карты military maps по обзору в провинции латакия вот в этом прорыве да кстати еще хотелось бы мистеру илларионову сказать что вот здесь вот э, сейчас стоит метка заявления владимира владимировича путина в туркменских горах ну это заявление вряд ли он делал именно отсюда по изменениям объект Бурдж-Сириатель перешел под контроль правительственных войск и высота недалеко отсюда, высота 754 также под контролем правительственных войск. Правительственные войска все больше берут под контроль границу Сирии с Турцией. В районе недавнего наступления правительственных войск на высоты вот в этом месте недалеко от пункта ГМАМ боевики сумели организовать Контрнаступление и высота Джабал-Аль-Саед, она была изначально взята правительственными войсками, но не удалось закрепиться, они отступили и она перешла под контроль террористов. Здесь они пытаются также отбить недавно отвоеванную у них Джибель Аннуба высоту, пока заявляется о частичном контроле правительственных войск над этой высотой. Провинция Идлиб и провинция Хама. Север провинции Хама. Здесь подкорректировали немного линию фронта, обозначили населенные пункты под контролем террористов и правительственных войск. В частности, появился населенный пункт Калат-аль-Медик с флагом так называемой сирийской оппозиции. Населенный пункт Хамамият подтвердился контроль правительственных войск. Населенный пункт Аль-Арбайн находится под контролем террористов Исламского фронта. С этой стороны населенный пункт Дума, небольшой поселок, находится под контролем также террористов Исламского фронта. Провинция Алеппо, город Алеппо прорыве к трассе М5 появились сведения о наступлении правительственных войск вот в этом месте на населенный пункт Абу-Рувайл э -э пытаются его отбить у террористов также появилась информация пока подождем еще более уточнения из вот этого анклава по договоренностям, по мирным, мирному соглашению, которое в данный момент действует, здесь будет э, выведены вывезены красным полумесяцем бойцы шиитского ополчения, которые очень долго держат э, оборону в этом анклаве, будут вывезены в Турцию, а затем отправлены в Бейрут и в Дамаск. Э, в свою очередь в обмен на это Террористы, находящиеся в плотном окружении в городе Забадани, будут вывезены через Ливан, также в Турцию. К северу от города Алеппо населенный пункт Башкей. На него боевики, ну это уже неоднократно, они постоянно пытаются этот населенный пункт атаковать. И появилось сообщение, что начали массированное наступление на этот населенный пункт, но пока правительственные войска держат оборону. Надеемся, у них все получится. По Квейрис пока изменений не было. Провинция Рака. Каких-то сообщений пока не было. Провинция Хасики. Линия фронта не меняется. На турецкой территории населенный пункт Жизре где проживают курды, сообщение появилось о том, что курды из рабочей партии Курдистана атаковали военную базу с турецкими военнослужащими. В Ираке, в районе города Эрбиль, на линии разграничения с террористами Даиш Пешмерга и коалиция Соединенных Штатов Америки сообщила о самой массированной атаке здесь. Пытались в наступление пойти террористы на бульдозерах, очень массированное, с помощью заминированных автомобилей. Давно такой атаки, как сообщается, не было. Было уничтожено около 200 террористов. Атака была успешно отбита. В районе Аль-Фалуджа, город Фалуджа, коалиция Соединенных Штатов Америки, авиация нанесла, как сообщается ошибочный удар по иракским военнослужащим, погибли 30 солдат, и в дальнейшем поступило заявление от иракских властей, что это произошло в связи с тем, что здесь массированно начали наступления иракские войска, стремительно менялась линия фронта. Ну, я не знаю, может быть я что-то упустил, но сколько я мониторю. СМИ Ирака официальные каких то сообщений что именно в этом районе какие то активные боевые действия ведутся ну, мне по крайней мере не встречались не знаю как на самом деле также по Ираку появилось сообщение что в Иракском порту это вот здесь была замечено сделанные фотографии российской техники российского производства возможно Ирак усиливает свое вооружение фотографии танков и бмп коалиция сша вот в этом месте приграничный район с сирией уничтожила район населенного пункта эль кайм город эль кайм уничтожила конвой террористов колонна автотранспортных средств как сообщается она перемещалась с боевиками из сирии на территорию Ирака и была полностью уничтожена По до и изор у меня сообщений не встретилось пока. Южные провинции Сирии. Провинция Сувейда. Недалеко от центра провинции Сувейда, город Сувейда, был уничтожен. И, как сообщается, регулярно здесь уничтожаются караваны террористов, которые пытаются проникнуть на подконтрольную правительственными войсками территорию с наркотиками и вооружением. Один из этих конвоев был уничтожен. Поделились даже видеоуничтожения этих террористов. Провинция Дыра, город Дыра в районе Альманшия. Правительственные войска уничтожили пункт управления и три автомобиля террористов. также на границе с Иорданией. Сирийские источники поделились достаточно серьезной информацией, предоставили фотоснимки со спутников об обустройстве контрольных пунктов на границе с Иорданией и обвинили Иорданию в том, что она способствует ну, террористам умеренной сирийской оппозиции через эти обустроенные пункты проникать сюда вооружению и живой силе террористов здесь они привели много фотографий сравнили их с прошлыми снимками за прошлые года и вот несколько контрольных пунктов оборудовали иорданцы вот в этой части границы вот незаконный пропускной пункт вот здесь есть ну и сам кпп Насип также находится под контролем террористов вот эти караваны которые показали нам уничтожение попадаются иорданской территории на подконтрольную террористами и умеренной оппозиции потом проникают на подконтрольную территорию правительственным войскам столица сирии дамаск изменений пока по восточной гутте и в общем по провинции дамаск не было провинция Хомс район города мхин сообщили что Начало наступление, начато наступление правительственными войсками между населенными пунктами Хадат и Хуварин. Сюда начато наступление. Также здесь массировано в окрестностях города Каритен, города Мхин, работает авиация Сирии. По провинции Хомс пока изменений больше не было. Посмотрим общую карту. Наступления и пытаются сдержать в одном месте контратаку террористов в провинции Латакия. Южнее Алеппо в прорыве к трассе М5 ведутся активные боевые действия, к северу от города Алеппо и начато наступление на террористов в районе города Мхин. По общим потерям боевиков за двое суток. Источных цифр мне встретилось, что было уничтожено 238 террористов и 4 единицы различного автотранспорта посмотрим Йемен по Йемену за последние двое суток хуситы несколько раз осуществили запуск баллистических ракет это были точка У и Кахар э -э удары были как по -э -э правительственным войскам свернутого президента на территории Йемена сообщается 90 убитых и уничтожение даже двух вертолетов Апач с помощью точки У, и нанесение баллистической ракетой Кахар по территории Саудовской Аравии по военной базе. Из прибрежного района на границе Йемена и Саудовской Аравии ведутся активные боевые действия. Здесь Саудовской коалиции удалось вытеснить хуситов из вот этого района. Несколько населенных пунктов, Харат и Миди пока с переходным значком. Отсюда Хуситов, Хуситов удалось выбить. Ведутся боевые действия. И вот сюда, это свежая как бы информация. Также был осуществлен пуск э, ракетой Кахар-1. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.